Здравствуйте, посетители моего канала. Меня зовут Дмитрий Гончаровский. И мой канал посвящен лекциям по технологическому оборудованию пищевых производств, рассказам из моих путешествий и моей жизни и прогулкам по городу Орлу. Пожалуйста, вы можете поддержать мой проект «Лекции по технологическому оборудованию» Отправив мне донат на Donation Alerts, подписывайтесь, ставьте колокольчик уведомления и до новых встреч!